первая конференция МЭТа, на которой я нахожусь, и хочу сказать, что, как всегда, МЭТ великолепен. Следует отметить, что персонал, люди — это самое важное, самое главное, ну, самый главный инструмент в компании каждого человека, потому что люди делают наш бизнес. И необходимо заботиться о том, чтобы люди были вовлечены, потому что это непосредственный результат всей нашей работы.